Всем респект брат вас, вами мародер 120 гигабайт. И сегодня мы в игрушку, которая называется Десит. Это будет мой такой первый-первый взгляд. Игрушка вышла 4 марта. В стиме стоит 350 рублей. И, друзья мои, это такая мафия. Такая мафия в хоррорной обложке. То есть, если бы мафию скрестили с, фи с фильмом Джона Карпентера нечто. Из-за того, что я являюсь фанатом этого фильма, я просто посмотрел трейлеры, посмотрел там несколько стримов, подумал, блин, крутая игра, крутая идея. Решил вот, собственно, затарить игрушку, сделать такую вот Первый взгляд. Собственно говоря, суть игры есть такая. Есть команда 6 человек. Из них двое являются зараженными, четверо являются невинными. Так странно их называют в этой игре, да, как будто они никогда не трахались. В общем, зараженным надо наебать невинных, не выдавая себя, а невинным надо съебаться с уровня. Вот, В общем, зараженные там собирают кровь, чтобы превратиться в монстров, да, когда выключают свет. И невинные должны собирать разные гаджеты, которые помогут им... Собственно, выяснить, допустим, кто зараженный или там отбиваться от них разными путями. Вот такая вот игрушка, очень веселая, конечно, лучше всего, когда есть друзья, с которыми вы можете поиграть в эту игру, да. И хочется выделить несколько моментов. Первое — это ужасная локализация, да, она не полная, она плохого качества. Не знаю, зачем сюда ввели русский язык, просто лучше бы не добавляли, лучше бы доработали бы и потом добавляли. Ну, я надеюсь, это поправят когда-то. Второй момент игры — то, что в игре надо очень много общаться, разговаривать и... В основном сейчас люди общаются там на английском, да, то есть э, нет какого-то общего русского комьюнити, допустим. Это, конечно, очень печально, так как ограничивает э, круг людей, которые могут играть в эту игру, что не все говорят на английском. Но для меня это сейчас не сильно большая проблема, так что мы с вами сейчас попробуем в это поиграть. Давайте. Друзья, сразу хочу сказать, играл немного, могу где-то тупить, если кто-то зашел кто-то в игре, разбирается, и я там что-то неправильно говорю, сразу э, прошу прощения, поправляйте меня в комментариях. Э, не совсем разобрался еще с системой вот этих рейтингов, да, тут где-то 17, где-то 20, я почему-то 20, кто-то 17, я только зашел, почему я выше него, там непонятно, у кого-то вообще 1890, 1889, короче, странно, пока не понимаю, вот тут ничего не могу сказать вам. Да, вообще не происходит за счет Voice чата В основном есть, конечно, обычно ну, такие у нас лаги, поначалу прогружаются текстурки. Сама игра, кстати, оптимизирована не лучше всего. Вот есть тут э, э, несколько персонажей, из которых можно играть. Я обычно играю вот за этого, за Алекса. Вот и тут можно выбирать разные бонусы, но у меня пока как бы ничего не доступно, да, потому что я еще не докачался. Вот, то есть надо их открывать, да, то есть вот XP на опыт, опыт накапливать вот здесь, вот и можете потом Активировать различные бонусы, да, которые там вам преимущества дадут перед врагами. Как я понимаю, игра, э, так, на успехе Date by Daylight была выпущена, да, потому что такой немножко асинхронный мультиплеер, только там один маньяк, а тут два инфицированных. Вообще идея очень крутая, единственный косяк пока, который я вижу, это то, что карты всего две, это вот эта вот э, психбольница и еще в лесах вы там бегаете. Так, начинается игра, немножко игрушка подлагивает, надеюсь в будущем поправить тоже это разрабы, есть над чем еще работать в целом на игре. Посмотрим, как король нам досталось. Так, я инфицирован, инфицировал, будем сейчас всех жестко наебывать, друзья мои, потому что выбора тут нету. Так, когда ты инфицирован, тебе надо вот эти вот штуки оставлять выключенными, то есть чтобы они были деактивированы. Сейчас вот, а вон они что-то говорят, так... Excellent now I'll try to run away or shoot yeah, so I'll, try. Oh, I'll, just, I'll just deactivate it at Switch. <laughs> oh no no no guys guys I'm just a noob I I I thought I should do that. No, because I don't know. I thought I activated it because I, I saw the deinfected. Yeah, that... Oh fuck. Good, good, good. <laughs> <laughs> it was too fucking fast, that <laughs> <laughs> <laughs> motherfuckers. Too fucking fast guys. Infected, so... It was too fast. <laughs> Вас выебли, видите, была надпись такая, вас выебли, такая надпись. Бля, ребята меня сразу спалили, видите, я же, Нубяра, играют первый раз, короче, да, меня прям сразу спалили, я там деактивирую э, этот, э, этот рычаг. Видите, очень много общения в игре идет. а Это очень важная часть игры, конечно. Поэтому э, лучше, конечно, там друзей позвать и с друзьями стараться. Там, вроде как, есть, там, invite friends, ты можешь пригласить друзей и с ними играть вместе. Вот это вот идеальный вариант будет. Для большой компании это просто, блин, будет э, очень круто. А дальше у вас, как бы, два варианта: либо вы используете английский, который у вас хороший, играете в эту игру, наслаждаетесь, либо вы можете подтянуть свой английской в этой игре. Это я считаю, это отличный способ. Вот, и чтобы там преодолеть языковой барьер и так далее. Так что. Собственно, дерзайте. Мы проиграли, вот. Все, они убежали. Собственно, сейчас проиграли. Ну, давайте попробуем еще разочек. Может, сейчас будет э -э, что-то нормальное. Идея просто топовая идея. Очень жалко, что мало э -э, ребят с нашей страны играют. Либо просто, не знаю, либо очень плохой матчмейкинг. <laughs> Многие жалуются на, эти, на эту проблему в стиме. В обзорах, да, то есть э, люди жалуются, что вот там, блин, классная игра, но, блядь, одни англичане играют, вообще хуй поиграешь с русскими, блядь, очень сложно. Вот, вторая карта, это Лес, э, собственно, да, мне она нравится меньше намного, чем, э, чем карта, на которой мы перед этим. Я, so, yeah, hello, hello. Hey, hey, oh, yeah. <laughs> там ребята тоже прикалисты, люди с юмором играют. Так, ну давайте, мой погнали мой Так, кто я? Я невинный, наконец-то. Отлично. Так, нам надо собрать э, патрончики. Надо бегать, собирать э, по карте раскиданные патроны. Тогда включаем, так, давайте, включаем, включаем. Следим за всеми, за всеми надо следить. Поэтому я, блядь, боюсь, что я буду сейчас проебывать, учитывая, что я играю в игру, блин, там, третий, четвертый раз. Еще мне надо комментировать, что вам сюда скучать не давать. Вот, вот с этих штук можно подбирать специальные устройства. С, и есть специальные механизмы, да, которые помогают. Кто-то там что-то берет. Так, надо следить, следить за, за телкой, буду следить. Так, как ее зовут Меня Ее зовут Масс-Экспресс. Так, она взяла камеру, это плохо. Камера вам позволяет, когда э, включается затемнение, вам позволяет отбиваться от монстров. Вот, надо бегать, надо всех чекать. Вот здесь вот кровь разлита, которую монстры могут пить. Так, вот эти два ребята точно монстры. не выпил? не выпил кровь? Надо следить, что они делают. панкейк Если кто-то имеет сканер... Я не знаю, сканер. 24 has a Fuck. 24 сканер, я думаю. О, быстро. Who has camera? Who has камера. Так, вот у нас сколько тут? Четыре человека. Аккуратно, аккуратно. Ждем, ждем, ждем, ждем. Если монстр нападет, здесь нас больше. Не факт, что меня сразу убьют. Но монстр тоже не хочет палиться, когда все в одном месте. Оп. Так, а вот эти... Вот эти... Так, вот здесь пускают газ. Чтобы пройти на следующий уровень, нужно уходить от газа. 24. Так, 24 синта, у него, камер, э, у него сканер. Сканер можно прочекать другого игрока и узнать точно, монстр он или нет. Надо следить, что делают люди. Надо очень сильно за всеми следить. Кто выключает вот эти генераторы? Я не слышу ни хрена, о чем он говорит, не понимаю. Так, вот я броник собираем, броник собираем, У меня почти нет патронов, у него патроны. Если из вы Так, никто не знает, пока кто заражен, потому что никто себя не выдается и слишком хорошо играет сейчас. Вообще никто не cake. палится. But maybe you are both infected. <laughs> It works also. <laughs> maybe. <laughs> uh. I found Duck. Oh fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Guys, guys, guys, let's stay together, let's stay together. An... Блять, вот мы двоем с чуваком. Oh, Блять, тут кто... где-то монстры жрут oh, кого-то. An no, no. Вот, здесь очень важно, видите, разговаривать. Так, все, переходим в третью зону. Пока монстры тоже еще никого не смогли атаковать. О, хоть патроны нашел. Господи, слава тебе, Господи. А. Так, еще патроны, еще патроны. Вот тут вот, вот. Патроны надо собирать обязательно, потому что тогда можно отбиваться. Конечно, надо собрать еще. Зарас, у него камера. У Зараса камера. Сейчас будем смотреть. Блин, кто же монстр? Кто же монстр? Непонятно. Непонятно, кто инфицирован, кто нет. Вообще жесть, полная, ребят, полная жесть. Остальные что-то бегают. Вот, собрали, они тоже вот здесь вот. Если вдвоем стать, можно забрать тоже отсюда э, устройство, которое тебе поможет. Очень много устройств, я еще не во всем разобрался, к сожалению, ребят, извините, такие комментарии немножко сумбурные. Вот, Но я надеюсь, сейчас мы вот э, еще поиграем, я смогу вам больше объяснить, потому что сам еще не до конца все понял. Но игру очень крутая, серьезно вам говорю. Просто надо, чтобы в нее больше играла. Русских людей, и чтобы был правильный матчмейкинг. Who has a camera? Так, у этого чувак вроде со мной был. О, блядь, блядь, сука, он официрован! Блядь, блядь! The guy with shotgun! The guy with glasses and shotgun! Pancake! Pancake is infected! Guys, Pancake is infected! Kill him! He just ate me now! Так, ну меня опять выебли, конечно, как нуба последнего, блядь, сразу же. Вот меня могут поднять, но скорее всего меня никто не найдет уже. Я сейчас отъеду, опять и будем наблюдать через камеры, блядь. Полный пиздец, чуваки, это конечно, блядь. Вас выебли, да? Короче, да, 24 часа Синта и Пенкейк, они изначально были заражены и, причем, кто-то из них взял сканер. Uh, и они, мне кажется, вместе работали. Вот так тоже можно наебывать, потому что, например, вы играете за инфицированных, да? Один берет сканер, проверяет, второй говорит, все нормально, короче, он вообще он чист, короче. И либо вы вместе, да? Либо реально, ну как вы бы проверили, все нормально, и вы никогда не знаете. Вот это вот, это конечно очень крутая фишка. I don't wanna close my... I don't wanna fall But I miss you, you baby. I miss you. <laughs> Респект. I комьюнити I очень высокая. <laughs> no. так, видите, да, происходит много веселых вещей здесь, в том числе с людьми. Очень весело всегда общаться. Я опять невиновный, невиновный, невинный, да, господи, боже мой. Так, включаем эту херню, собираем быстренько патрончики. Давайте патрончики собираем, потому что отбиваться надо, убивать игроков, которые пидоры надо. Надо палить. Э Палить кто есть кто, а I'm innocent, он чувак, значит 100% он, блядь, ни не innocent, он 100% он, блядь, инфектор, блядь. Так, давайте дальше, палим-палим, кто что делает, обязательно. <плодисмент> так, а это что за хуйня? Эй, <плодисмент> hey, what the fuck? <плодисмент> why, why, why? <плодисмент> he Cause I watched him drink a blood bag. I literally watched him the whole time. Dude, this guy was right beside the blood bag with me. Well, I literally watched the infected. Do you infected. you you you see? Else, else. the, blood. the blood. I I see? All so, no, no, no, no, right oh, in like infected. He's oh infected. I told Who's infected. Who's infected. you infected. infected. Так, а Зазель, а Зазель почему-то все мочат. Ну, блядь, ладно, давайте проголосуем, блядь, просто, чтобы себя обезопасить. Хуй знает, убили, убили одного человека, не знаем, не знаем, инфицированы. Так, так, очень плохо. Ху-ху-ху! гай кого кого кто Этот этот Мы не можем Shit, what's the, what, the name, the name of, of the guy? I don't know, he has weird... oh, fuck. О, блядь, ну пиздец. Fuck! Все, мне пизда, опять меня выебли. Блядь, мы убили не того первый раз, еб вашу мать. Блядь, как люди умеют здесь скрывать вообще свою сущность, еб твою мать. Два инфицированных, два инфицированных сейчас было. Одну телку мы положили, она была вообще ни при чем, походу. Уровень кислорода, блядь, я истекаю, блядь, никто меня не поднимает. Опять вас выебли. Надпись нам дает. So, Все. That was too fucking fast, guys. guys? Yeah, we fucked up, you you Испытуемый. Вот здесь можно, как я понимаю, выбирать и прокачивать. Давайте Алекса возьмем. Uh, так, трей challenge с uh, change appearance. Да, и тут можно его уже кастомизировать. Видите, на втором уровне открывается кастомизация. Можно менять прически там. Ну-ка, открываем вот это. А, сундучок еще какой-то Смотри, нам дали сундучок. Так, this system is being replaced soon. Ага, то есть, система ящиков еще не доделана. Странная, игра вроде не в раннем доступе, насколько я посмотрел. Ну, в общем, есть здесь кастомизация персонажа. Возможно, еще не доделали. Uh, но как бы планируется, да. Так, три-два, бла-бла-бла, все на английском, 25, сэйчнис, ага, ну тут разные ачивки, как я понимаю, внутри игровые, надо там, например, сделать 25 э -э, фотографий, ну вот формы, когда превращаются, э -э, инфицированные превращаются, собственно, в монстров, да, сделаешь фотографию, там что-то получаешь, вот, и так далее, и так далее, и, соответственно, вот, видимо, за это дается бонус, да. Вот, там, экстра флэш, там, дополнительная вспышка. Ладно, в общем, такая система тоже есть. Есть система ачивок внутриигровая. Так, ладно, погнали. Давайте еще раз опять, блядь, эта ебучая карта, блядь. Так, я не понимаю, когда активируются вот эти вот бонусы. Бля, вот, я эфицирован. Так, я вижу, второго эфицированного в этот момент. И ведь сейчас нам надо наебисток устроить жесткий, да? Там, вот, погнали. Давайте забираем бонус вот здесь вот. Так, сейчас я выстрелю, надо. Эй, ну, гайс, блядь, гайс. Блять, он забрал у меня это дерьмо. Так. второй инфицированный, его зовут Ситя Атой. Так, никого нет э -э тут? The... Outside, <рек comunidad> так, пока никого нет, мы должны быстренько выпить кровь. Jesus, пока никто нас не видит. Ублюд, палился, суха. Yeah, Oh, okay. Scan me. You infected Survivor. All I can say is that Ribena is good man. Okay, scan Marauder or me. Nobody has scanner. Scanner was used okay, on Ribena. Okay, next round, next round. But I saw Marauder drink blood, that's all I'm saying. Yeah, I saw Survivor drink blood and now he he's, he's talking fighting, that... Why yeah, not of do we just kill them both? I, I don't <laughs> trust Marauder. <you, I> <laughs> yeah, like that's anything. a good idea actually for you guys. <laughs> you так, ну вообще бесполезный для нас блокаут сейчас, потому что я не могу трансформироваться, во-первых, после спауна у меня пропала вся кровь, которая выпила, и спалился перед чуваком, блядь, опять спалился, опять, блядь, меня запалили, блядь, практически в начале игры, ну ебаный карась. Учиться и учиться здесь, конечно, в этой игре, вот сейчас получилось быстренько выпить. я здесь с вами, ребята. Я не хочу Я я здесь. Все Да, меня спалил. Так, идем дальше, идем дальше, смотрим, посмотрим, сможем ли мы наебать. Не надо найти кровь где-то. Мне надо найти кровь. кровь. Okay, get... Блять, они хотят найти сканеры, короче. Да, и блять, они хотят променить сканер против How меня, блять. И тут я смотрю, споры, споры, <связывающие> чувак, какой-то <связывающие> спорить, не могу понять, <связывающие> это мой чувак или нет. You know uh, он прям от меня отводит. А говорит, лучше всех вас убить. Вот, святой, мой второй чувак. Нам надо 20 секунд продержаться. И я буду бегать, я буду бегать от них. Я, я должен бегать, у меня 20 секунд, не надо побегать от них, потому что они хотят меня зачекать, они хотят меня просканировать, и тогда они узнают, что я инфицирован, и мне пизда, друзья мои. А меня выебут до того, как я смогу превратиться. Мне сейчас Если надо найти больше крови, крови, мне нужно найти больше крови. Well, так, выпил еще кровь. Yes, так, все. Okay, well, we'll... Затемнение, теперь я могу превратиться. И могу превратиться но окей. Okay. Так, мне надо выявить этого пидора, блядь. Б***ь, ладно, пока рано, пока рано превращаться, я думаю, еще. Блять, все killed. держатся вместе, короче. God. Oh, mm. Так, давайте, давайте. Так, одного, одного выявили. Одного выявили, но, к сожалению, это не тот чувак. Блять, я слишком мало крови выпил, чтобы выбросить его с матча, блять! <реклама> Все, я, я меня спалили, меня спалили, друзья, что я инфицирован. Мой второй чувак мне нихуя не помогает. Так, блять, блять, блять, меня сейчас, я сейчас отъеду. <реклама> <laughs> hey, hey, <laughs> it's not me the no, fuck it it's not me guys what the fuck are you doing <laughs> Монстр пытался атаковать меня, я исчезаю. Блин, ребята, это не я. вы не правы, блядь. Все, все, пиздец. <laughs> меня нашли, yeah. чуваки. Ну ладно, в этот раз мы продержались подольше, yeah. да. Один раз могли превратиться, одного yeah. чувака yeah. выебли yeah. хотя бы. Yeah. Хоть yeah. не yeah. так, yeah. блядь, по-лоховски, как в прошлый раз практически сразу нас спалили. Вот, здесь меня тоже чувак сразу спалил, но у меня какое-то время получалось их наёбывать. Хоть и недолго. Один чувак не верил второму этому сува э, вот какой-то survivor у него ник был. Вот, но он меня спалил сразу, он молодец, конечно. Э -э ну и я, конечно, лошара, потому что я прямо перед ним, я, блядь, думаю, смотри, никого нет, никого нет. Пьюхрофен прям выбегает, увидел. Я начал давить, конечно, на то, что он ее выпил, что хоть как-то, блин, убежать от этого, да, да блядь. все таки меня потом спалили, когда я уже превратился, и... Э -э потому что все вместе держатся, конечно, это очень умное решение, чтобы спалить, кто, э -э кто превратился, да. Так, посмотрим, удастся ли ему выиграть, но я думаю, что да, мы проебали уже 100%. Вот, хотелось бы выиграть хоть раз в этой игре, но блин, что-то у меня ни хрена не получается, очень тяжко, очень. Это, это конечно надо, это поскольку да такой первый взгляд, можно сказать, да, я конечно играть не умею, то есть я запустил игру, то есть я купил, немножко побегал, так чтобы более-менее понять там настройки, зашел там э, примерно так прикинул, что к чему, чтобы хоть ну, с каким-то знанием дело говорить, да. Но играть еще не научился, здесь еще надо уметь и уметь и учиться и учиться. Очень веселая игра, друзья, вам советую. Я думаю, на этом уже можно заканчивать. О, я выиграл! И вот на этом мы и закончим этот обзор, на то, что я выиграл, блядь. Э, потому что, видимо, либо они все сдохли от газа, либо их захерачил второй чувак. И несмотря на то, что я был убит и выбыл из игры, наша команда победила. И у меня вот теперь э, бонус-марк. Пожалуйста, еще немножко опыта. Даже не немножко, даже прилично опыта мне накапало. Отлично вообще, замечательно. Вот такая вот э, веселая игрушка, друзья. Я думаю, для первого взгляда хватит. В общем, если вам понравился этот такой первый взгляд, обзор, называйте как хотите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, спасибо, что посмотрели, с вами был Мародер 120 Гигабайт, и до новых встреч, респект всем!